Этот год был успешным для всех нас. Тысячи людей приобрели отличное зрение в нашей московской клинике с помощью современных методик лазерной коррекции зрения «Смайль», имплантации фокичных и мультифокальных линз, микрохирургических операций. А количество пациентов, прооперированных в клиниках смайлайс по всему миру, насчитывает десятки тысяч. Благодарю пациентов нашей клиники за оказанное доверие, а сотрудников за добросовестный и отличный труд. Этот год был особенно успешным еще и потому, что мы активно участвовали в телевизионных и радиопроектах. Мы продолжили знакомить вас с самыми современными технологиями в офтальмологии, а наш блог на Хабре получил награду в номинации «Здоровье». В этом году мы запустили телевизионный проект «Глаза в глаза», где я, как телеведущая, со своими коллегами-офтальмологами рассказываем, как быстро и эффективно можно решить проблемы со зрением, делимся секретами и отвечаем на ваши вопросы. Да, в этом году я получила премию «Доктор года» и стала лучшим офтальмологом в области эстетической медицины. Я, как телеведущая, благодарю всех коллег, которые уже приняли участие, и приглашаю новых гостей. Мы многое сделали в этом году, но еще больше планируем в будущем. В наших планах открытие новой суперсовременной клиники «Смайлайс» в городе Москве в формате 4.0. Открытие клиник продолжится не только в Москве, но и в других городах и других странах, для того, чтобы люди могли получить высококачественную помощь и обрести отличное зрение. Вас ждут новые проекты по офтальмологии в различных форматах, новые интересные публикации на Хабре и новые интересные встречи в проекте «Глаза в глаза». Дорогие пациенты, коллеги, друзья и партнеры, пусть этот год принесет нам много счастья, тепла, удачи, света и добра. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Дорогие друзья, желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными. С Новым Годом!